Всем привет, с вами Евгений Радаев. Сегодня сравним деревянные дома с каркасными по таким показателям, как экологичность, энергоэффективность, пожаробезопасность, звукоизоляция, наличие мышей и стоимость. Принято считать, что деревянные дома очень экологичные, но есть и другое мнение. Лестница этаж и пыль, пыль, пыль вообще вот на этих бревнах везде, пыль, пыль. Я вот не могу, мне кажется, даже если вот пылесосом пылесосить, это все равно не то, когда маленький ребенок, нужно влажную уборку делать, а здесь это просто ну, невозможно сделать. У нас дома стены покрашены, я их там взяла тряпкой, помыла, ну, как следует, там, со всеми моющими средствами. Я знаю, что у меня чисто и никакой там пыли нигде нет. А вот это вот, вот все, вот это вот, вот это я не могу терпеть. Какой опыт поставили мы после ее слов? Для проведения эксперимента жертву свою белоснежную новую футболку. Вот так вот. Это я провел по трем бревнам. В самих бревнах я опять же заглянул эндоскопом. Бревна, где надпилены, соответственно, имеются везде трещины. И я глубину эндоскопом туда залез. Че там только нет. Это просто рассадник какие то клещей, пауков, пыли, там, паутины и всего чего угодно. Поэтому о какой-то чистоте и экологичности вот в данном контексте речь, конечно, здесь идти абсолютно не может. Потому что такие поверхности с точки зрения уборки, они абсолютно, вот если взять какие-то больницы, там, детские учреждения, там, где нужна высокая степень чистоты, такие поверхности, там конечно, недопустимо, потому что их просто не убрать. Сруб – это расточительное использование ресурсов. Мы с вами сейчас видим баню из бревна диаметром 28 сантиметров. На эту баню, на стены и фронтоны ушло 35 кубов леса. А вот мы с вами видим каркасную баню аналогичной площади, которую строили мы. На эту каркасную баню, на стены и фронтоны, ушло всего лишь 2,7 куба доски, а это в 13 раз меньше. То есть вместо одной бани из сруба, доски бы нам хватило на 13 таких бань, но построенных по каркасной технологии. За экологичность деревянным домам ставим полбала. Какую оценку поставим каркасным домам, ведь производители базальтовой ваты заявляют, что их продукция на 100% экологична. Ссылаясь на начальный материал для производства базальтовой ваты, коим является базальт, горная вулканическая оборона, производители заявляют о том, что материал 100% безопасен для здоровья, полностью экологичен. Но, как и для других теплоизоляционных материалов промышленного производства, при производстве базальтовой ваты добавляют целый ряд неэкологичных добавок для того, чтобы повысить ожидаемые потребительские качества. И даже если мы посмотрим на гигиенический сертификат базальтовой ваты, его оборотную часть, то уже там мы увидим целый список вредных летучих веществ, которые содержат данный материал. При этом мы все должны понимать, что гигиенический сертификат не всегда показывает полную картину происходящего. Поэтому каркасные дома зарабатывают полбалла. Энергоэффективность зданий с каждым годом становится актуальной, особенно в тех местах, где нет газа. Проверяем утверждение о том, что дома из бревна теплые. Это тепловизионное обследование. Результаты, конечно, очень удручающие. Если бы это был единичный случай, то можно было бы надеяться на то, что это исключение. Но в нашей практике все дома из бревна, к сожалению, выглядят одинаково. Тепловизор показывает, что ни о каком энергосбережении речи, конечно, быть не может. То он скажет вам, что это не технология виновата, это виноваты кривые руки тех, кто построил этот дом. Они так всегда говорят. Просто предложите фирме зафиксировать в договоре параметры, которые будут четко охарактеризовывать ваш дом с точки зрения энергосбережения. Самое грамотное – это вписать туда вот этот вот свод правил – тепловая защита зданий. Это минимальные для жизни людей требования. Или на крайний случай оговорить в договоре, какое количество энергии будет потреблять дом на обогрев при определенных условиях. Но что такого, если дома реально теплые? Посмотрите, ни один продавец, если это не какая-нибудь фирма-однодневка, оформленная на бомжа, не согласится на такие условия. Потому что все продавцы таких домов прекрасно знают, что они продают. Такие вот дома тоже, бывает, появляются не от глупости, а от того, что человек просто может себе позволить содержать вот это. И я желаю вам, чтобы если в вашей жизни появился вот такой дом, то это произошло исключительно по второй причине. Ну или просто у вас халявный газ. Но халява с газом не вечно, поверьте. Ржавая советская калитка с халявой уже начала закрываться. Коэффициент теплопроводности у минеральной ваты в 5 раз ниже, чем у древесины. Соответственно, деревянным домам ставим 0, а каркасным 1 балл. То, что деревянные дома очень пожароопасны, все прекрасно знают. Давайте выясним, насколько пожароопасны каркасные дома. Если вы проведете небольшой опыт и в горящий огонь вы бросите кусок базальта, то после того, как огонь прогорит, вы найдете в принципе тот же самый кусок базальтовой ваты, немножко почерневший вместе контакта с огнем. Базальт действительно не горит, и поэтому он смело может использоваться в тех конструкциях, где необходимо обеспечить точечную защиту конструкции дома от воздействия высоких температур. Так, например, базальт можно успешно использовать при прохождении дымоходов, горячих дымоходов сквозь деревянные конструкции чердачного перекрытия и стропильной части дома. При этом никогда не стоит переоценивать, Огнезащитное качество базальтовой ваты для защиты конструкции дома от возгорания и распространения огня. Полную защиту деревянных конструкций дома базальт не дает. Огонь, к сожалению, находит другие пути в обход базальта. Поэтому, даже если вы используете данный теплоизолятор при утеплении, скажем, чердачного перекрытия, каркасного дома, деревянного дома, то... Одновременно с этим вам необходимо все-таки задумываться и о других мерах по обеспечению огнезащиты вашего дома. Сам по себе базальт огнезащитой дома не является. И так как базальт не предоставляет защиты от огня, от пожара, поэтому данное качество, которое производители называют пожаробезопасность, это по сути неправильная трактовка, немножко подмена понятия. Правильно здесь будет сказать, что утеплитель обладает качеством негорючести. По пожарной безопасности деревянным домам ставим 0, каркасным балла. Здесь ходишь по второму этажу, у меня на втором этаже стоит беговая дорожка. Я когда, я не бегаю, я хожу но быстро, в доме телевизор смотреть невозможно. То есть дом очень шумный, его очень слышно. Любая закрывающаяся дверь наверху, ты внизу все слышишь. То есть в деревянном доме очень серьезная слышимость. Потом э, в деревянном доме э, на втором этаже в санузле кто-то моется, ты тут все это слышишь прекрасно. Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о звукоизоляции в финских домах. На самом деле, по большому счету, никакой тут нет специфической изоляции. Никто к этому так не относится, как, как вот меня спрашивают. Как относятся в Финляндии к звукоизоляции? Да никак, по большому счету. Просто ограждающие перегородки и, и все. Никаких э, спецватт э, или еще что-то, звукоизоляторов нет. То есть, по большому счету, можно добиться всего, что вы захотите. Если вам это настолько необходимо. Но помните, что та цена, которая будет... Э, Стоимость этой перегородки для достижения вашей цели по звукоизоляции будет настолько, что вы сразу от нее захотите отказаться. На деле можно сказать, что базальт обладает хорошими, но не лучшими качествами по звукоизоляции. При сплошном слое хорошо справляется с воздушными шумами, но не помогает в звукоизоляции от ударных шумов, так как ударный шум передается по жестким конструкциям в обход базальтовой ваты. Поэтому необходимо использовать дополнительные меры для исключения ударных шумов. Деревянные каркасные дома по звукоизоляции зарабатывают по 0 баллов. А, ну, проводка, да. Типичная такая тема. Ну, по нормам, конечно, да, это не проходит. Мы уже сто раз обращали внимание на это. Так, а где тут? Давай вот так вот посмотрим. О, блин, вот, вот эти утеплители, они просто одноразовые даже в руки взять нельзя, это все реально ломается сразу. Не знаю, как это сделать. Так, ну вот это чьи продукты жизнедеятельности, кто знает. Есть у нас эти зоологи. Я думаю, что зоологи должны по это сказать, что это за продукты. Но мне кажется, это... А, нет, это не продукты жизнедеятельности, это муравьи. А, дохлые, да? Дохлые муравьи. Муравьи и их личинки. Вот это мушина. Ну, опять, опять. опять, у нас каждый раз мы приходим в каркасник и ковыряемся в машинном дерьме. Тут, такое заболевание называется это ОПЛ. Тут, тут на самом деле мушинное говно есть вот тут. Да, нам все время говорят, что мы возим с собой это одно и то же говно перекладываем его из дома в дом вот я не пойму это что это прожра или что это такое смотри видишь да локально это муравьи машинные какашки не буду трогать так Но здесь тоже да здесь вот опять вот эти колонии муравьев вот это все кто этот утеплитель только не любит его по-моему все жрут все жрут и все в нем живут при этом все говорят что его не жрут. зайдите почитайте да вы что в нем никто не живет и его никто не жрет по факту все жрут и все живут все комфортно и люди живут и мыши живут и муравьи мыши и другая живность в принципе могут завестись в любом доме деревянным и каркасным домам по этому пункту ставим 0 баллов Остался последний пункт, после которого вас ждет приятный бонус. Итак, по ценам. Именно у нас в городе Миас, Челябинская область. Нашел вот такое объявление, где более или менее расписаны цены. Есть 3D проект, чертежи и готовый объект. Диаметр бревна 220 миллиметров, общая площадь 72 квадратных метров. Цена сруба 279 тысяч. Цена домокомплекта с монтажом 520 тысяч. И расписано, что в это входит. Я спросил у них сколько будет стоить такой дом под ключ. И мне ответили, что такой дом будет стоить от миллион триста до миллион семьсот, в зависимости от отделки. При этом жилая площадь дома 55 квадратных метров и 17 квадратных метров составляет балкон с верандой. 17 квадратных метров вроде как они есть и вроде как они не жилые, поэтому разделим их пополам. Получаем 8,5 квадратных метров. Прибавляем их 55, получаем 63,5 Возьмем по минимум миллион триста, разделим на шестьдесят с половиной. Получается 20 тысяч четыреста рублей с копейками за один квадратный метр жилой площади стоит деревянный дом из-за бревна у нас в городе. Некоторые бригады в нашем городе строят каркасные дома под ключ за пятнадцать тысяч за квадратный метр отапливаемой площади. У нашей бригады получается дороже. Все зависит от сложности проекта и вариантов отделки. В среднем выходит 18 500 за квадратный метр. В итоге в нашей битве победили каркасные дома. А теперь приятный бонус. Называется он опилка засыпные дома. Опилка «Засыпные дома» – это такие каркасные дома, в качестве утеплителя, в которых служат опилки. Рассмотрим их по тем же пунктам. Экологичность. Древесина без поверхности, собирающих пыль, без трещин и без формальдегидных смол. С добавлением извести возможно, гипса. один балл за экологичность. По разным источникам теплопроводность сухого опила в насыпном виде от 0,05 до 0,07, что в два раза больше, чем у минеральных ватт. Опилка «Засыпная стена» толщиной в 400 мм, по теплопроводности равна базальтовой стене толщиной в 200 мм. По энергоэффективности ставим 1 балл. Вот, и сегодня я хотел с вами поговорить насчет опилок, которые я уже рассказывал, гипс с опилками. Как видите, весь сарай наглухо сгорел, вообще в глухую. Сгорела техника, вот, буквально дотла. Но то, та стена, которая была утеплена опилками с гипсами на сухую, утрамбована, она не сгорела. Видите, вот здесь прилегали опилки с гипсом к этой стене. То есть здесь изнутри пошла, снаружи то есть так и не, не задалась гореть эта стена. То есть доски наружные, которые здесь были, они сгорели, обшивка досок. А под ними сохранились вот эти опилки. Они были на сухую уложены. Вот такой кирпич. Интересный получился. Они были на сухую уложены. Вот Потом они, значит, слиплись, по ходу дела, если они были уложены на сухую. И превратились вот в такие вот, видите, в такую плотную массу. А... Вот, опилки были сложены на сухую. Тем не менее, они слиплись. И мало того, что они не дали сгореть стене. И сами они тоже не стали гореть, эти опилки с гипсом. Вот такая, такой интересный утеплитель. Может... По пожарной безопасности опилка «Засыпные дома» наравне с каркасными, при условии, что в опил добавляли извести или гипс. Ставим полбалла. Звукоизоляция такая же, как и у деревянных и каркасных домов. Ставим 0 баллов. Да, то это свалится все потом. Здесь реально такая усадка. О! Это что такое? Это либо муравьи проели, либо это? это не ну да, это какие-то жуки тут. Вау! Да это муравьи, блин. Жесть. Раз так, все такие прятался сразу. Они тут ходов нарыли, ходов нарыли, муравьи. муравьи сожрали кинопласт Они это себе муравей не длились, ага. Кстати, смотри, где они это, здесь себя пилот мало. Смотри, как тоже тут ходы какие-то, вот а где нету, да, вот плотно. Обалдеть. Вот опилки, которые были под стенами с добавлением гипса и извести. Ну, крошится тоже, держится получше, конечно. Скорее всего, они и не проседают, конечно. Мышей нет. Кто там говорил про мышей? Не, я думаю, это точно лучше вата. Все уж делать каркасник. Лучше утеплять опилку. Мыши и прочая живность при грамотном использовании извести, я уверен, что не заведутся. Но пока до практики дела не дошло. Не будем переоценивать данную технологию, ставим полбалла. Стоимость такая же, как и у каркасных домов. В опилках засыпных домах используют стойки Ларсона или двойной каркас. Количество доски получается то же самое, что и в каркасных домах, но работа прибавляется в два раза. Это компенсируется ценой утеплителя, равной стоимости доставки. Итак, подводя итог, опилка «Засыпные дома» держали верх над каркасными и деревянными домами. Еще несколько вырезок в пользу данной технологии. Сегодня я бы хотел бы поговорить о суперутеплителе еще раз. Вы сейчас поймете, почему. А супер утеплители, которые вот-вот, если у людей вклю... выключатся стереотипы глупые и рекламные предрассудки, которые вот-вот захватят рынок утеплителей каркасных домов и стен, захватят, отвоюют этот рынок и вытеснят всю стекловату, минеральную вату, прочую химию и фигню всякую. Это уникальный супер-мупер утеплитель, доступный каждому. И всем называется гипс с опилками гипс с опилками но прошло три года стена была не обшитая не обшитая была стена все это как вот оставил я так оно и вот так вот тут и висит и опилки они ничего не отклеились от стены конечно нужно стену разбивать по секторам вот таким вот примерно метр метр на там сколько метр с лишним вот по секторам разбиваем И новый сектор забиваем да? вот. И вот эта вот э, масса Вот представьте, если бы Вот эта масса уже висит на стене Вот она приклеилась вот, Склеилась при помощи свежего гипса сухого Который был размешан с водой И там с мокрыми опилками уже да. Вот эта масса уже открытая На нее дожди попадают, ветра Это все с северной стороны Здесь фактически нет солнца уже три года, три года прошло, как нет у меня ни времени, ни средств докончить работу и обшить весь дом вот так вот, утеплить вот такой шубой. То есть, но самое гнилое место в северной стене, которое самое люто прогнило, я задел. С тех пор оттуда не дует, не свистит и ничего. Они очень хорошо склеиваются, вот. Слышите, какой звук? Чем, чем, при том сначала еще какая-то рыхлость была, а потом я заметил, что буквально буквально прям через год они, они еще крепче стали вот видите вот убрали одну лагу крайнюю лагу здесь стена была вот пилки которые в полу тоже все вообще все в хорошем состоянии вот асбь которая по полу Муха. Вон-вон стоит. Не, вообще все хорошо. Все сухо. Классно.